СКП-2, цель одиночная, белинг 20 дистанция 30. Отождественная, по данным Поляны, беспилотный летательный аппарат типа Байрактар. Сопровождаю наблюдаю комплексом ЗРК Штиль, А-190, к а 630 Командировая часть 2 ЗРК Штиль, принять целеуказание. Беспилотный Есть. летательный Байрактар уничтожить. Есть. Вот 1. I got it, man.